Всем привет, меня зовут Яна, мне 30 лет, я молодая мама. У меня есть двое из замечательных детей. Я вам хочу рассказать, как мы приобрели долю на материнский капитал. На первых стадиях нашей совместной жизни с мужем мы жили вместе с его родителями. Потом у нас появился первый ребенок. И через некоторое время второй. Нам стало тесновато жить все вместе в двухкомнатной квартире. И мы с мужем стали задумываться об улучшении наших жилищных условий. На семейном совете все вместе мы решили, что у родителей выкупим долю в квартире и она станет полностью наша. Получив сертификат на материнский капитал, мы с мужем начали обращаться в банке для подачи документов. Но сложилось так, к сожалению, что в банках нам отказали. Мы начали искать еще варианты и в интернете наткнулись на Нижегородский кредитный союз. На сайте у них сразу был указан номер телефона. Я позвонила в офис, по телефону меня проконсультировали, с каким комплектом документов, с какими документами нужно подойти. На следующий день я пришла со всеми документами. После проверки документов мне предложили оформить договор займа. И в этот же день я получила деньги на расчетный счет в банке. Мне очень понравились менеджеры, которые работали со мной. И очень порадовало, что было оформлено все в очень короткие сроки. Я рада, что обратилась в Межгородский кредитный союз. А родители добавили денег, как давно и мечтали, уехали жить за город. А вот это наш дом. Здесь мы живем. Вот наш подъезд. Во дворе нашего дома располагается замечательная детская площадка. Рядом с нашим домом располагается наш детский сад, куда ходит наша старшая дочь. Мы очень рады, что обратились в Невгородский кредитный союз.